В Мексике 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,1. В Пуэбле и Мехико разрушены здания. Улицы усыпаны разбитым стеклом. Подземные толчки начались в разгар рабочего дня. Люди в панике выбегали с предприятий и офисов. По данным сейсмологического агентства Мексики, эпицентр находился в районе города Ахачьапан в штате Мореус, в 155 километров от столицы страны Мехико. Глубина его составила 57 километров. Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 350 человек. Около 3,5 миллионов человек остаются без электроснабжения. Одним из самых разрушительных за всю историю американского континента считается землетрясение 19 сентября 1985 года, магнитуда которого составила 8,1. Ровно 32 года назад погибли около 10 тысяч человек. Мехико был практически полностью разрушен. Это землетрясение произошло так же, как и землетрясение 19 сентября в результате разлома в подводной плите кокоса на глубине 50-70 километров. Как говорится в докладе ученых АЛЛАТРА НАУКА о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, нам следует перестать закрывать глаза на происходящее события и взять ответственность за то, что происходит в окружающем мире. У нас одно место проживания – Земля. Одна нация – человечество. Одна ценность – жизнь. Мы сами выбираем, каким быть нашему обществу. Выжить в это непростое время нам удастся, лишь объединив научный потенциал всего мирового сообщества. Также необходимо ускорить изучение стратегически важной для выживания человечества науки, исконно физики АЛЛАТРА. Будущее человечества в руках самих людей. Важно всегда и везде оставаться человеком. Объединение людей – залог выживания человечества. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.